Всем привет! Сегодня я покажу вам образ, который я собрала из покупок на AliExpress. Платье, ботинки, наручные часы, а также часы Клон. Все это мои удачные покупки в интернет-магазине, которыми я осталась очень довольна. На AliExpress, действительно есть хороший магазин с хорошим выбором и качественными изделиями. В этом видео я хочу остановиться подробно именно на крутых ботиночках для дерзких бунтаров. Лично мне иногда становится скучно все время быть в образе серьезной бизнес-леди. И хочется иногда разнообразия. Например, каких-то свободных образов, в которых можно пойти оторваться на концерте любимой группы или съездить на музыкальный фестиваль. Да и вообще, подобный обувь достаточно удобно и эффектно, благодаря декору. Такой рокерский стиль является настоящим воплощением мятежности духа и свободы мыслей. Этот оригинальный яркий стиль подходит практически всем, нужно лишь грамотно подобрать одежду и аксессуары. А если вы хотите выглядеть не только дерзко, но и женственно, то вам обязательно стоит познакомиться с таким направлением, как глэм-рок. Он выражается в эффектных контрастных платьях, а также в блузках в сочетании с кожаными штанами или юбками, дополненные напульсниками, чокерами и такими интересными ботинками. Сочетания в стиле рока и гламура точно не дадут вам остаться без внимания. Обувь в создании образа играет немаловажную роль, поэтому я сразу обратила внимание на эти крутые ботиночки с шипами. Во-первых, они очень круто и модно смотрятся, а во-вторых, являются очень удобной обувью, который без проблем можно проходить весь цель. Особенно мне понравилось, что хотя шнуровка идет по всей длине, ее совсем не обязательно расшнуровывать каждый раз, чтобы снять ботинок. так как сбоку есть удобный замок молнии. Ботинки с помощью шнуровки можно подогнать под нужную ширину ноги. Таким образом, их можно надевать и на скине джинсы, и комбинировать с кожаными штанами, а также надевать под платье и юбки. Главное подобрать гармоничное сочетание. Небольшие металлические шипы располагаются вдоль всего ботинка, а сбоку есть пряжка для декора. Мне очень нравится, как все сделано. Обувь пришла в индивидуальных мешочках, внутри были проломлены вставки, чтобы обувь сохранила форму. В итоге все пришло в отличном состоянии. Я просто в восторге от этой обуви. Носить точно буду. Выглядит она круто и эффектно. Спасибо, что посмотрели обзор и удачных покупок.